Всем привет! Дорогие друзья, с вами Александр Самкин. Спасибо, что смотрите мой канал. Источник хорошего настроения и полезных советов на каждый день. Сегодня я хочу ответить на часто задаваемый вопрос от начинающих риэлторов. С чего начать? Как заработать на рынке недвижимости с нуля? Друзья, во-первых, нужно написать цели. Успешны те риэлторы, которые точно знают, для чего они работают, ради чего они закрывают сделки. Посчитайте, напишите цели, посчитайте, сколько денег вам нужно заработать, а потом посчитайте, сколько сделок для этого нужно закрыть. И какой должна быть средняя комиссия по сделке, чтобы вы выполнили ваш финансовый план и достигли ваши жизненные цели. Очень мало риэлторов могут ответить на вопрос, сколько сделок вы планируете закрыть в этом году или скажем в 2020 году. Те агенты, которые четко знают ответ на этот вопрос, преуспевают. Казалось бы, как можно предсказать, но я утверждаю, что сделка – это не случайность, а закономерный, предсказуемый и даже неизбежный результат конкретных действий. Итак, первый совет – написать цели и посчитать, сколько нужно закрыть сделок. Второй совет – выбрать территорию и сегмент, и не выходить за границы территории и за границы сегмента. Специализироваться очень мало риэлторов, которые специализируются. Если вы написали свои цели, выбрали территорию, следующий шаг – посмотреть, как можно больше объектов на выбранной территории, подготовить папку агента и заполнить расписание встречами с собственниками. Что должно быть в папке агента, о чем говорить на встречах, как назначить встречу, об этом вы узнаете на моем флагманском курсе «Агент-миллионер за 90 дней». Старт занятий 24 числа. Присоединяйтесь, друзья. Успехов вам. Много сделок и много улыбок.